Всем доброго вечера! У нас сегодня... Какое у нас сегодня число? 20-е. 20 мудрости. Так что всем на мудрости сегодня. 20 июня 2021 И совершенно неожиданно, как чертик из табакерки, для меня лично выскочившая тема с татуировками. И вот собралась, значит, я <связывая> готовиться к этой теме, посмотрела, что умного пишут в интернете. Начну с на сразу с того, что меня восхитило, против чего я не смогла пройти мимо. Это, э ну, я по, по разные запросы делала, и один из запросов был, это магические, по-моему, татуировки, или вот какие-то такие, значит, ну, по-моему, магические. Вот, на что мне выскочил пост э на тему того, что... Друзья мои, если вы делаете татуировки ну, какие-то магическим, эзотерическим смыслом, но ну, сами вы простой человек, то это просто татуировка. Это никак не работает, и это все не важно. Это вы просто украшаете свое тело. Не могу пройти мимо такого заявления, потому что есть опыт. Многие вещи ну, собираются уже много лет, и а, да что-то подтверждается реальными какими-то событиями, что-то не подтверждается. Много лет назад в Киеве, ну, уже прям много лет назад, мне рассказали такую историю, там кто был, у них есть великолепный Андреевский спуск, очень колоритный, очень красивый, начинается с Андреевской церкви, по-моему, там Екатеринского барокко, если я не ошибаюсь. Вот. И там огромное количество лотков, и сейчас не знаю, тогда было так, где продавали всякие сувениры всякие там, и в том числе вышиванки, куда без них. А, вот. И а, я тогда уже а, собирала материалы на эту тему, а, мне все это было очень интересно, и а, рассказала такую историю, что вот, вы знаете, здесь вот а, была такая женщина, она продавала вышиванки, а, повторяла а, там музейные экспонаты вот, вышивки да народный национальный вот и вот там все вышивало ну сама вышивала продавала достаточно хороший бизнес и ей надоело вышивать по народным канонам по классическим канонам потому что если вы сейчас подумаете вспомните то скорее всего в голову приходит на белом холщовом или льняном полотне красная вышивка Это такая самая самая распространенная классика жанра. А, вот. И вот она все этим вышивала, красным вышивала. И а, одно и то же, а, видимо, какие-то модели были у нее популярны, и поэтому она а, взяла, да и поменяла цвет вышивки. То есть она взяла и а, какой-то орнамент а, вышила. Причем орнамент там был то ли на здоровье, на счастье. То есть, как бы у каждого же есть своя трактовка, трактовка-то орнамента не изменилась, кодировка, если вы знаете, кто изучал, что вот эта вышивка крестиком, да, это в чистом виде, вот как перфокарта, это определенная кодировка определенных энергий, состояний, которые работают, когда человек одевает на себя эту одежду. И она взяла, вышила этот узор не красным, а белым, ну такое, знаете, эстетство, вот как есть решелье, да, вышивка белым по белому. Вот она народную вышивку, красно-белую, сделала белым по белому. Все, все равно все качественно, красиво, все бы хорошо, только она знала женщину, которая у нее купила эту рубашку. Эта женщина через некоторое время умерла. Она не была ни стара, ни больна. Вот. И, собственно говоря, это было шоком, потому что вывод, который эта женщина сделала, был такой, что... Потом она куда-то, то ли у кого-то спрашивала, что-то выясняла, что а, белый цвет, это вообще-то, если вы помните историю появления белых свадебных платьев, то, возможно, вы вспомните, что вообще-то платья белыми не были. Вот на Руси это были красные сарафаны, вообще красный цвет был цветом праздника и, а, соответственно, цветом замужества. А девушку, я не помню за давностью лет всех подробностей, Папа король решил выдать замуж за нелюбимого, не дал а, добра и благословения на замужество а, за любимого человека. И поэтому она не могла отказать, но на свадьбу она пришла в белом траурном платье. И поэтому а, сейчас девушки, которые радостно, считается, что только первый раз можно выходить в белом платье, потому что... А это вот цвет невинности. А потом уже можно там даже, ну, вот в красном второй раз, третий раз можно замуж выходить. А на самом деле все прямо наоборот. И а, свадебное платье а, – это, это красное платье, это вышитое, расшитое платье. А белое платье – это символ того, что девушка выходит замуж без любви и по принуждению. А, вот, и еще раз повторю, вышивка, которая сделана была по всем канонам повторяла а, древние образцы просто была сделана другим цветом привела к такому результату это э, в, история меня э, это из первых уст я ее э, запомнила это прям знаете так очень впечатлило потому что как раз я очень собирала тогда материалы по вышивкам потом по платьям по, по, по, по народному национальному костюму как все это работает так вот вернемся к заявлению о том что ребята я даже вы делаете магическую татуировку если вы не маг то это ерунда я только что рассказывала про одежду в которой кодировка не была из изменена просто поменяли цвет а теперь мы переходим собственно к теме сегодняшнего нашего эфира татуировки что это такое почему? А, я думаю, почему эта тема пришла, потому что как, это прямо сейчас как не знаю, как сумасшествие по ветре а, очень массово началась, эта, ну, она уже не, не сейчас началась, да, но результаты ее на пляже с каждым летом видны все очевиднее. Если а, жители Советского Союза поголовно были а, с, гладной, с гладкой, здоровой, чистой кожей, то сейчас, ну добрый час, конечно, чистокожие пока еще преобладают, пусть так и будет, но очень много татуировок, независимо от возраста, мы видели, то есть, ну вот сейчас просто свежий пример, даже, да, вот мы недавно приехали, и в возрасте люди, им, им, и совсем молодежь, дети делают себе вот эти вот татуировки, которые быстро сводятся и страшно страдают, что они уже сошли. Вот, поэтому вот это поветрие, что-то такое, откуда взялось, как это работает, к добру или к худу, что называется, да. А, так вот, давайте с самого банального начнем, Что мы, а, первое, что приходит на ум с татуировками, ну, вот для, опять же, постсоветского пространства, это, естественно, зона тюрьма, потому что а, а, в основном расписные, да, это был признак того, что человек сидел, и э, в, наверняка, в, так или иначе, вы читали, слышали, сами знаете, что каждая татуировка имела значение, а в, по сути дела это был а, такой паспорт, а, вот, а, в, паспорт а, сидельца, да, кто он там в авторитете, не в авторитете, сколько ходок, за что какие-то там зароки, там век воли не видать, что-то такое там, ну, там каждый имеет свою расшифровку, свое значение. Это было удобно как на зоне, так это было удобно и милиции, потому что они просто по этим росписям, да, могли идентифицировать человека. Вот. Где еще встречались татуировки? Это очень распространено во всяких а, романах, фильмах, да, это всякие закрытые общества, где люди друг друга распознают по татуировкам какой-нибудь символ где-нибудь на кисти, на плече. А, ну вот, по-моему, какие-то там, я не помню, барсы, беркуты, вот какие-то из подразделений а, военных, да, они тоже, у а, разных военных элитных а, подразделений тоже есть своя, своя символика татуировок. А, это тоже как бы распознавание свое чужое определенное. Вот. Но ну, согласитесь, это не очень удобно, потому что, вот, например, во время Великой Отечественной войны, войны в Германии было понятно, какие татуировки популярные военные сплошь были со свастиками. И представьте себе потом в общем, как очень легко обнаружить тут, засланцем куда-то, или вот после войны очень их легко обнаруживали, просто раздевали, смотрели тело, обнаруживали а, свастику на теле и дальше задавали вопросы. То есть, а, поэтому, ну, вроде да, но, в общем, ну мы помним еще, что в концлагерях, сейчас вот очень просто эта тема вскрылась, да, что в концлагерях делали татуировки в виде цифр, которые обозначали а, номер заключенного, да, то есть у заключенных были лишены имен. А если вы помните, дети, которые в том же освенцами, да, они, поскольку очень маленькими забирались у родителей, в отдельном бараке содержались, очень часто дети забывали свои имена, они забывали национальность, они забывали абсолютно все, там, ну, что-то там оставалось человеческое, друг с другом какое-то общение, вот, и у них оставался только вот этот код на руке, и потом, когда эти, те дети, которых освободили, они ничего не помнили. Более того, есть свидетельства военных, которые наших советских, которые зашли первый раз во Асвенцем. Так вот, они рассказали, что фотографии, которые известны всему миру, вот эти вот заключён дети с протянутыми руками, с татуировками, это постановочные фото, которые снимали через две недели после освобождения, потому что снимать то, что они увидели, когда зашли, это... Ну, это против человечности это преступление против человечности они не ну просто не смогли это делать то они сначала немножко все это а, вычихули откормили потом все-таки сфотографировали чтобы ну, оставить свидетельство чтобы документальные доказательства остались правильно сделали а, иначе сейчас вообще было трудно да что еще приходит на ум с татуировками это понятно всякие индейские племена и вот островные, да, племена, там закономерность какая? Если белокожие какая-то, вот там индейцы, например, да, они татуировки набивали, а если темнокожие, татуировки их не видно, поэтому это надрезы, делали надрезы, рубцы, шрамы. И вот из этих шрамов составляли узоры. То есть, как бы, красивая девушка, там, шрамирована должно быть, там, чуть ли там, не, не знаю, там, ну, вообще, большая часть кожи, да. Это каждый шрам там надрезается, потом присыпается пеплом. Все сразу не надрежешь, а очень больно, б, можно, в общем, и от сепсиса помереть, да. Поэтому, а, а, вот таким прям, да, это прям, как вот у нас девушки вышивали себе вот эти вот а, платьишки, платочки, покрывалы и так далее, они вот занимались этим украшательством своего тела. Но как раз там одежды практически у них нет. Это вот, ну вот опять же, всякие якудзы, это, наверное, тоже к этим, к преступным организациям, да, которые вот кодировки. Ну, мне кажется, это неудобно, но да, вот в якудзе, так же, как и у наших ЗК, это было достаточно распространено. И еще одна история, да, про то, что это видео было где-то тоже лет, может быть, 10 назад, когда человек отдыхал в, на каком-то да, весьма престижном курорте, обратил внимание, что очень много европейцев татуированных, а, и мало, наоборот, с чистой кожей. И а, разговорились они там с англичанином, он говорит, я сам владелец тату-салона, это неминуемо придет к вам, вариантов нет, то есть, он говорит, ну, что это некрасиво, ну, зачем это, э, портит себя и так далее. Он говорил, вариантов нет, это придет к вам. И вот, в общем, прошло время, да, это пришло к нам. А, и а, вот в этом случае у нас это отсылается к, ну, к неким господам, которые, наверное, претендуют на какую-то там власть над миром. А, вот, это как бы вот самое банальное первое, что приходит на ум. А теперь давайте по существу. А, как от, да, еще момент. Как относятся религии? Ну вот на данный момент, что у нас? Ислам, православие, там католицизм, а, иудаизм, самый известный, да, вот, про, наверное, в индуизме немножко по-другому, потому что, ну, там они наносят татуировки, но и временные, да, они себя как расписали, так смыли, очень разумная позиция. а, вот. а все так называемые авраамические религии категорически против а, татуировок на теле, считают это осквернением. И запрещают своим а, прихожанам а, портить тело, потому что тело по образу и подобию Божьему, и человек, который наносит татуировку, он, в общем, ну, как бы Бог дал вот в неком-то состоянии таком вот, как это называется, вот в идеальном, да, ну вот и попользуйся, поживи, попользуйся, вернее, не надо лишнего. Что касается славян, хотя там древних славян, да, это очень мутная тема, потому что с историей все непонятно. Но если мы смотрим раскопки, то э, татуировки э, встречались в захоронениях, причем тоже достаточно э, сильно покрывалось там лицо и тело этими татуировками. Вот. И э, основная мысль моего сегодняшнего доклада. То есть, как бы я вот это все покрутил туда-сюда. Я категорически не согласна с тем, что какая-то магическая татуировка незнающего человека не будет работать. Будет. А, любая ошибка грамматическая. Была такая чудесная передача «Битвы экстрасенсов», где у парня на руке, где-то там вот в, в, в, в, ну, вот, в плече на, была татуировка, там был текст по латыни набитный такой. Знаете, вот есть такая... А Стиль такой, да, когда там типа герба что-то такое, вот такая вот лента, и в ней какой-то текст. Ну и каждый там в меру своих там философских потребностей что-то написал. Так вот, у него ему набили текст с ошибкой. И он пришел на передачу, хотя мы понимаем, что это за передача, тем не менее, там были интересные примеры, которые имеет смысл изучать. Вот, так вот, как бы, когда стали смотреть, что с ним, у него там личная жизнь не складывается, еще что-то не складывается, не получается, вот, что мало того, что это сама татуировка, то, как она работала, она, в общем, не, не самое благоприятное влияние оказывала, но и она еще была с ошибкой, что вообще, ну, в общем, делала это все не просто бессмысленным, а делала опасным. Вот. Так вот, мы начали с магических татуировок, работают олени или нет. Любое, любое изменение параметров тела влияет на судьбу человека. Смотрите, есть очень простые банальные вещи. Длина волос влияет на поведение женщины. Короткие волосы провоцируют ее на, вот как это сказать-то, ну вот на такое немножко баба-мужик, баба-конь такое, да, это может по-разному выражаться. Она может быть очень стильная, очень ухоженная, но, например, на умнике – это один вариант. А другой вариант – это вот реально… Вы можете себе представить женщину молотобойца с, с длинной косой? Это очень неудобно, потому что там человек потеет, физический труд тяжелый, там волосы. А за ними, в принципе, много ухода. Чем они длиннее, тем больше шампунь дороже – Уходит и так далее а, вот и а, а наши предки все это прекрасно знали что длина волос меняет а, энергетически вообще биометрию женщины меняет судьбу меняет поэтому раньше замуж брали и по косе в том числе а, и а, самая завидная невеста это если у нее коса до пят вот все же это в сказках наших есть да вот а, коса до пят на, да, сейчас мы, мы это проговорим. Коса до пят, да, это вот-вот все. С девушкой, с энергопотенциалом невесты, все хорошо, можно на ней жениться. Ее ресурса хватит для того, чтобы удержать свое поле и поле окружающих. Вот тут комментарий про то, что любое нарушение целостности кожного покрова является пробоем. Да, но, а зачем это делают племена? То есть я же туда как раз сейчас мы с вами и доберемся, да, потому что есть некие догматы, вот, вот все религии современные говорят о том, что это грех, и а, не рекомендуют делать никаких татуировок, никаких пирсингов и так далее. А, мы видим дикие племена, ну, условно дикие племена, да, мы видим а, некие древние захоронения, где тоже встречаются татуировки, так что же все-таки это такое, зачем вообще а, это делается, откуда это возникло, а, и а, вот, вот, знаете, вот, чтобы вот один раз разобраться в этом вопросе, вот так вот для себя, вот, а, и не так, что вот, мне кажется, я против, да, вот мне не нравится, мне очень не нравится, вот, а, ну, у людей очень разная мотивация бывает. Я еще и энергетику просматриваю, вот сейчас мы когда, я просматриваю энергетику, да, как... что могу свидетельствовать, что как правило, прям, наверное, просто всегда практически. Я думаю, что есть исключения, но, как правило, всегда татуировка. Она, конечно, понижает вибрации человека и выглядит это все как некая печать ну, темных сил на теле. А, вот. а, и, но, понимаете, мое же вот хочется а, в этом разобраться математически, то есть, чтобы было понятно, а почему так? А, да, и а, когда-то мой наставник, один из моих первых наставников, он это утверждал просто априори, как аксиома. а Из его уст это звучало таким образом, что а, столько слабый человек будет наносить татуировку на тело. То есть татуировка на теле мужчины – это тоже такие некие паспортные данные подтверждения его слабости, его духовной внутренней слабости, его несамодостаточности, неуверенности, то есть какого-то ущерба внутреннего. И вот это ощущение ущерба, оно как бы провоцирует компенсировать. Вот знаете, как в, в природе э, самцы, там, да, обезьяны, они, например, же тоже, они там кто э, больше, кто сильнее у них там побеждает, например, кто сильнее звуки издает громче, да. Можно кричать, кто-то что-то бьет там, да, кто-то чем-то обвешивается, то есть вот у птиц, у кого оперение ярче, вспомните павлинов, помните павлинов и павлиних, да, потому что я они ходят, просто спокойно ждут, когда самцы там разборки свои устроят, и дальше э, достается победителю, вот, а э, там, значит, идет спор, кто, кто круче, вот. А, а если ты человек, все-таки мы ж не, не не павлины, не, не павианы, да, мы люди, мы человеки, а, есть внутреннее понимание себя, своей сути, зачем... Это как-то кому-то доказывать. Это просто ощущается, это просто есть. А уверенный в себе самодостаточный человек не будет бегать и доказывать кому-то, что он самодостаточный. Ему даже не то, что неинтересно, ему еще и некогда да, на такую ерунду тратить время. А, вот. То есть вот такой постулат я еще тоже давным-давно получила. А, и я думаю, что и сейчас, и сейчас... Это может быть неким знаком, девочки, дорогие мои. А это я говорю для тех, если кто-то посмотрит эфир, кто будет выбирать себе избранника. Хотя сейчас вроде бы так много татуировок, а вы много видели а, цельных, сильных мужчин. А, я уверена, что такие им даже в голову не придет. Ну, еще одна вещь. Вот, знаете, я хотела сказать совсем такую простую вроде бы вещь о том, что а, власть имущие, у них тела-то чистые. И тут же мне выплыла картинка с Николаем II, Если вы знаете, не знаете, а, он когда путешествовал по миру а, в Японии, ему он захотел, ему сделали татуировку дракона на руке. Дракон цветной, по-моему, он был там зеленый с красным. А, вот, и а, вот, пожалуйста, царская персона. Он был татуирован. А, вот, а, да, вот девочки, а с девочками, да какая разница, а, мы сейчас, я говорю, поэтому я сейчас хочу, чтобы вот прям картина собралась целиком, не так, что вот тут, а вот так, а вот тут куда приложить, а вот чтобы целиком объем был, а, кстати, вот, в принципе, я что-то не уверена, что где-то женщин славянских с татуировками раскапывали, вот, и это, это о чем для меня говорит? Это говорит о том, что татуировка, если наносилась, то в определенных целях. И вот а, в интернете я почти ничего, ну, то есть я не собиралась там что-то почерпывать, но а, как некий срез, да, как бы что сейчас известно на эту тему, а, вот. И а, когда я просматривала, а, когда я просматривала основную суть, то вот что я хочу сказать, то что... Я поняла а, вот при подготовке, а, что вот эти вот племена, а, всякие там островные, да, они все живут в более жарком климате. Вот смотрите, у нас выдалось жаркое лето. Вот мы сегодня ездили купаться. Чем? Что происходит с водой и вообще с природой в жалкое, жаркое лето? То есть, когда жары больше и... Вот прямо у нас в нашей средней полосе цикады появились, то есть у нас везде цикады, хотя их там я их не припомню, чтобы они вот тут у нас пели. Сейчас их просто везде полно, это почти как в Крыму или как в Турции. И вода где-то начинает раньше цвести. Немножко другие свойства, вот ощущения от воды другие. А это у нас жары стоит, ну, в общем, сколько там, месяц, полтора да? А в этих странах, там вот вся... кто все татуированные, изрезанные и так далее? Это всякая вот эта Амазония, а, Полинезия, да, вот эти все. Почему? Потому что чем жарче, тем больше паразитов. Есть версия, которая мне отзывается, что вот физические паразиты, черви, всякие там мухи, которые в коже откладывают, а, а, потом внедряются в тело, там, личинки, там, а, всякие вот эти внедренцы, то есть, а, как, кто путешествовал вот в очень жарких южных странах, там, с одной стороны, да, красиво, да, плодородно, да, изобильно, с другой стороны, очень все живое, там вот этой вот сосущей, проникающей дряни, ее тоже очень много, и а, нам не нужны такие средства безопасности, а, какие там необходимы, а почему не нужны, потому что у нас, во-первых, морозы вымораживают все. То есть это все практически там погибает, там выживает какая-то часть, зимой она вообще не активна. То есть у них маленький период активности. Если лето не жарко, они не успевают расплодиться. Есть еще одна закономерность, чем южнее человек живет, тем труднее ему соображать на некие такие, знаете, глобальные философские темы. Это факт. Вот. И чем севернее человек живет, тем он наоборот как бы выдержаннее и ну, духовнее, да, то есть это мы зависим от Земли, мы зависим от магнитной решетки Земли, и э, от температурного режима мы с вами тоже зависим. Мы зависим даже, понимаете, вот когда вы едете путешествовать, есть путешествия, которые дают э, скачок эволюционный, а есть путешествия, которые его не дают. И дело не только в, э, в, в мощности, красоте мест, где вы были, дело еще в том, какое перемещение вы совершали. Вот земной шар, земля, да, да. Вот у нее есть некое движение, у нее есть свои широты, полосы, свои зоны. Они неравномерные, они не одинаковые. Даже физика, если вы смотрели, там какие-то видео попадаются, даже физика там по-другому работает. Поэтому вот чисто температурно там гораздо больше паразитов физических. А мы знаем, что что в плотном плане, то и в тонком значит, и энергетических э, паразитов там тоже гораздо больше. Кто такие энергетические паразиты, кроме всякой мелочевки, да? Это вот эти самые демоны, это всякие там инкубы, сукубы, э, подселенки, э, там, ну и так далее, злые духи. Вот шаманы, они же так и говорят, злые духи, да? Вот, и для чего делается татуировка? Для защиты от злых духов. Так почему тогда у нас... Э, это было не распространено, да, почему вот в Советском Союзе это было не нужно, да, там это а, вот так вот распространено. Моя версия очень простая, потому что у нас здесь совсем другая энергия, ну, поле другое, пространство другое, вот то, что чувствуется человеком, который много путешествует, а, какие-то территории есть практически с похожей энергией, ну, вот, например, я не знаю, Приехали мы в Италию, в Рим, говорю, блин, вот как будто по собственной даче ходишь, да. То есть, хотя там сейчас другая, другие правила игры немножко там, эгрегор, условно говоря, другой, да. Но земля, ощущение от земли родное, понятное, приятное. Вот, а, а, а есть и где, где не так, где, где все чужое, где надо быть очень аккуратным, очень, шаг влево, шаг вправо, взгляд туда не туда не просто сила духа это а, это вообще там вот еще раз ну, вот даже ре, я думаю что даже реальность другая я вам говорю, что даже физика не одинаковая а, для того чтобы это ярко прочувствовать это хорошо вы понимаете был бы у меня частный самолет взять вот а, пролететь какие-то такие маршруты да и зарегистрировать результаты прям четко юридически тогда это будет прям вот физика математика что да вот так вот это работает вот, сейчас я у меня пока вот, ну, некие такие, собственно, и, и, и на своем опыте, и а, на опыте других людей вот такие вот выводы. А, то есть, и сокращаю и итогом мою, да, что а, люди вот этих вот а, всяких южных стран, островов, островных, да, много там, ну, и опять туда даже Амазонка просится, вот, это там, где кишит а, так называемыми злыми духами энергетически, то есть мы находимся чем ближе к Северному полюсу, тем чище. А, вот, в достаточно чистой зоне. А, и поэтому, в том числе и Россия, это Хартланд, и в том числе поэтому а, здесь возможно было строительство. Вот а, я про Советский Союз тут информацию кручу, ну, в связи с другими вопросами, да, ну, периодически эта тема выплывает как актуальная. Понимаете, вот в принципе же, там тоже были силы, которые строили абсолютный концлагерь. Шаг лево, шаг вправо. Попробуй усомнись в политике партии правительства. Попробуй пошутить на эту тему. А, я помню своих родителей, они реально боялись. Папа, офицер, инженер, светлейшая голова, сидя на кухне, он боялся моих выступлений, что-то я там кого-то там критиковала. Потому что они понимали, что у этого могут быть последствия, что этим можно сломать жизнь. Я понимаю, что они боялись за меня. Вдруг я пойду сейчас это где-то что-то, и что со мной будет. Потому что примеров было масса. И при всем при этом одновременно с вот этим, ну фактически то, что называют тоталитаризмом, одновременно внутри этого кристаллизовывался новый человек, которого вот то, что у людей как бы все забрали и выдали одновременно одинаково, да, плюс-минус разница в квартирах, разница в машинах, разница в достатке была минимальная, совершенно минимальная. Например, у меня был пример, когда уж Советский Союз развалился. Мы приезжали там в гости на дачу одну, ну, такой небольшой домик, ну симпатичный. Вот. Оказывается, что это дача очень крутого юриста, адвоката, который там, у которого было кучу денег во время Советского Союза, потому что он там защищал людей, у которых тоже эти деньги были, ему эти деньги платили не по ставке государственной, а по-другому. Он не мог построить дачу больше, потому что ходили по участкам и сантиметровыми лентами мерили. Вот был максимум, по которому больше определенного размера, независимо какого-то был статуса, нельзя было строить а, дачу. А, и большие хорошие дачи были, но это государственные дачи, которые потом успешно приватизировали. Государственные дачи, да, они могли быть очень крутыми, с обслугой, там и так далее. Но это в основном кто были академики, какие-нибудь там космонавты, там, да, члены на политбюро, то есть очень ограниченное количество людей имели к этому доступ. Для всех остальных приблизительно все было одинаково. Внутри этого одинаково вдруг вот это вот все, все во благо человека начала просыпаться, пробуждаться а, человеческая суть, да, как сказали товарищи, развалившие Советский Союз, а ведь, похоже, там зародился и сформировался новый человек. Его назвали Homo Sovieticus, но это человек, для которого справедливость, развитие, служение миру стали более важными реально, внутренне, да, не потому, что так партия сказала или кто-то там приказал начальник, а потому, что внутри это была такая потребность, это видно по нашим фильмам. И я о том, что это было на территории достаточно холодной, вот ядро этого, да, где... Это и энергетика Земли, это и темпер, температурный режим, это и, безусловно, прошлое нашей Земли, которая прорастает через кого угодно. Через кого угодно. Я не знаю, там, мне кажется, знаете, вот э, убили всех людей, заселить там собаками эту территорию. Собаки через некоторое время эволюционируют и начнут думать о судьбах, о судьбах Вселенной, о судьбах человечества. Поэтому... Не надо бояться, что с нами что-то случится, потому что души бессмертна, суть бессмертна, и земля наша живая и мудрая. А, вот, то есть у нас тут нет необходимости по, по массе целых параметров, чтобы защищать свое тело от а, всяких вот а, демонов. А, видимо, появляется, судя по тому, что нашу территорию пытаются максимально затварить, а, опустить и вот как-то изрочить, то есть уничтожить вот эту, эту, эту энергию. Вот понимаете, почему у нас мужики, хорошие мужики могут спиваться? Чаще всего это несправедливость, что-то несправедливо. Неважно, жена несправедлива, на работе где-то поступили несправедливо, Не может он, кстати, справиться, убивать, он не может пойти этих людей, потому что это тоже идет против души. Он просто уничтожает себя, он как-то топится в этом алкоголя для того, чтобы как-то боль внутреннюю успокоить. А когда все справедливо, да, то все, человек, человек, русский человек разворачивается, у него абсолютно все получается, у любого, там, дяди дядя Весь, Васи какой-нибудь, который вроде болтается, ненужный, дай ему, дай ему дело, ради которого имеет смысл жить, и вы его не узнаете, этого дядю Васю. Вот. А там, еще раз, другие, другая природа, Другой температурный режим, другие широты, другие вибрации, энергетика, друг, другая скорость вращения планеты и так далее. И есть версия, знаете, наверняка, что а, вообще Антарктида это некие такие там врата, то ли это там край Земли, то ли это такие а, врата в какую-то другую цивилизацию, поэтому там все так охраняется, и так далее. Вот, и там якобы живут там обезьяноподобные существа, которые разумные там, да, они храняют куда-то проход, есть такая версия, есть свидетели какие-то этой версии, вот. Но а, о чем? Что там вообще э, э, Антарктида – это вообще проход в какую-то вообще другую реальность, другую, другую для нас. А, и если даже где-то по смещению туда уже меняется физика, и еще раз повторю, вот это все эква экваториальные вещи – в районе экватора, там все, все мощнее растет, и там а, демонов больше, я не знаю, может быть, понимаете, там и Махабхарату нам сюда надо сейчас приплетать, чтобы разобраться в этом вопросе, и многое из чего еще. Но вот это вот некий, некое наблюдение, некий факт, который я хочу зафиксировать, что татуировками и вот этими надрезами а, активно пользуются народности, живущие, я бы сказала, на некой границе, с другим миром, где много существ, которые могут быть опасны для человека. И э, вот я предполагаю, там маски, по-моему, вот это индейцы, Маори, Маори, вот, у них уникальные маски, то есть э, татуировка на лицо наносится э, один раз на всю жизнь, и она не, всегда неповторимая. Более того, там они в каких-то случаях э, делают слепок с лица и повторяют на этом слепке, на маске свою татуировку, и таким образом, значит, как-то свою силу передают или там информацию о себе, вот, как фотографию там, да, информацию о себе передают таким способом. Вот, и как вибрацию человека у каждого разные, как энергия разные и душа разная, так и татуировка защищать не может быть шаблонов, каждого должна по-своему. Я предполагаю, что воинов, я думаю, что это воины, которых находили... На нашей территории с татуировкой, я думаю, что это люди, которые вынуждены были, ну, вот, с некими какими-то такими силами, там не знаю, демонами или кем-то взаимодействовать. Им нужна была эта магическая защита, им нужно было как-то скрыть свое лицо, в частности, для того, чтобы люди, живущие на этой земле, не, не, не нуждались в этих татуировках. А, и я напоминаю еще один такой маленький кусочек о том, что совершенно точно пирсинг нравится людям, которые в прошлых жизнях попадали в рабство потому что кольца в пупке кольца на языке кольца в носу кольца на шее это все <coughs> практиковалось и до сих пор практикуется в рабовладении когда у человека нет никаких прав и а, он находится вот в, ну, он раб причем раб в жесткой форме да а, вот то это деформация это травма души не должно не должна быть не должен быть человек рабом это противоестественная вещь. А, вот. И вот, это вот эта травма, эта деформация, она как бы просится наружу. Это тоже некая ущербность внутренняя, да, которую человек как бы компенсирует, а делая этот пирсинг, как бы проживая, да, вот как проигрывая, что ли, вот эту ситуацию рабства через этот пирсинг. В большинстве, случаев, а, в большинстве случаев это потом убирается с возрастом, да, то есть это возможно даже как отработка кармы, но я, я очень сильно подозреваю, что человек, который в рабстве не был, никогда не захочет персинга нигде просто, ну для него это противоестественная вещь, вот, вот говорят, что татуировки шаманы, потому что с разными духами, это прям я бы сказала прям безусловно, а, вот и а, там то тоже оправдано у людей профессиональная деятельность, духи бывают разные, а, вот, да ну, макияж это такая штука, которая пишет, что этой точки зрения, проколы в ушах, проколы в ушах, да, если вы знаете, были височные кольца, которые не прокалывали уши, а, а точка, через которую, что-то я вываливаю на вас информацию сегодня, а, вот, а точка, которой проколоты уши, это точка а, зрения, то есть, как бы, поэтому даже а, есть исследование, что у многих зрение портится именно потому, что были проколы, про, человек проколол уши. Вот, то есть это отдельная тема, интересная и не просто так. В общем, я понимаю, что со мной беседуют люди, которые априори точно так же считают, что любое, любое какое-то нарушение, повреждение естественного состояния тела, вот такое, как вот нам досталось от родителей, является, ну, бывает исключение, должен быть очень хороший специалист когда какая-то че-то надрез или где-то что-то может изменить судьбу в лучшую случай, Может, конечно, в сторону, да, может и случайно так получиться, что какая-то деформация убрала какую-то травму, компенсировала. Вот. Но, как правило, да, как правило, татуировки проявляют. Я думаю, что в том числе, кстати, татуировки могут и тоже к рабству уходить. И <coughs> сейчас попытаюсь сформулировать некую такую, может быть, основную мысль, а, это а, то, что вот то, что говорил, что англичанин говорил, что это обязательно к вам придет, это вообще как бы программа а, с человечеством связанная, да? зачем вот этим самым хозяевам да, а, татуировать, татуировать людей, вот я думаю, что это напрямую а, уходит опять к тому, о чем я сказала, к некому подчинению, может быть, собственности, потому что а, вот эта мода на, на татуировке, там люди лепят такую ерунду иногда на свое тело, вот, эти образы они же откуда-то транслируются и а, человек, который ты вытатуировал у него пошла, ну, более это знаете, это как клеймо, как таврона вот ставят на коровах, да вот мы начали там освенцам дети, там цифры и животные безусловно, что м -м, надо быть очень хорошим специалистом, шаманом, магом чтобы применить татуировку во благо, чтобы она работала. А, вот. Я вот так предположила, думаю, так вот предположим, что, допустим, я такой шаман, где бы у меня были татуировки сразу на лицо. вот. Можно я все-таки обойдусь другими средствами? Во всех остальных случаях, во всех остальных случаях, живое, здоровое, чистое тело является признаком вибрационного энергетической целостности, целостности духа, целостности души, и я думаю, что сейчас, я думаю, никогда не будет такого, что татуированы будут все, опять же, вернемся к, так назыв... ну, там, к условно, к элите, мы не берем детей, которые, в общем, не сильно отличаются от основной массы людей, я не думаю, что там очень много знаний на эту тему, там точно так же есть мода, может быть, они там за своими начальниками. Вот. Но а, среди людей, обладающих властью, деньгами и знаниями, я уверена, что это совершенно не практикуется, не приветствуется и является признаком слабости, а, является признаком раба, является признаком подчиненного. Это вот, как, знаете, сейчас было видео какой-то вечеринки, по-моему, на вот этом экономическом форуме питерском, где сидят эти все банкиры, бизнесмены все такие и их обслуживающий персонал. А персонал в масках все, а все в перчатках. А эти сидят, естественно, без масок, без перчаток, вальяжно развалившись, а эти вокруг них шерстят. И вот очень видна вот эта картинка, что а, намордники для кого? Для рабов там, да, для кого на, на а, те наколки для, для каких-то либо деклассированных элементов, как еще называли зэков, да? либо для рабов. И я думаю, что вот смотрите, сколько сейчас разных способов используется для того, чтобы кому-то, может быть, нам, но поскольку не все люди будут разбираться в этом вопросе, может быть, еще кому-то какой-то силе сказать, смотрите, они не люди, они животные, они примитивные они легко ставят себе тавро, а для них это нормально, значит, значит, это природа их такая, значит, они рабы по сути своей, все, отстаньте от них, мы имеем право с ними делать все, что угодно. Вот, поэтому а, к, к, краткое резюме моего выступления, а, что... Это есть привилегия, да, не носить на себе татуировку, потому что мы живем на земле, где на нас не нападает каждая там травинка. И очень много святых духов, наших духов предков, богов, святых, там земля, вот энергии земли, очень много божественных святых энергий на нашей земле. Поэтому, поэтому нам рассказывают, что все очень плохо, Рашка... А на самом деле это святая земля, это земля, где много любви и чистоты, и света. И нам не надо носить эти татуировки, нас оберегают другие вещи. Вот грамотно подбирайте одежду, разбирайтесь с вышивками, это более полезная история. Вот. И я заявляю о том, что э, я, я считаю, что из-за того, что человек сделал татуировку, он не стал животным, он не стал рабом, он просто может быть, отрабатывает свою карму, может быть, ну, управляемый человек, да, то есть, да, он подтвердил какую-то свою слабость, но это не делает его а, существом, которое можно переводить в стадию неразумных, а, примитивных, с которыми можно делать все что угодно. Я заявляю о том, что это не так, а, и каждой душе дается возможность пройти свой путь, набрать свой опыт. Вот, я желаю а, нашим людям, нашим детям, нашей молодежи немножко начать чувствовать больше, соображать. Мне кажется, даже если они просто начнут чувствовать, они не будут делать себе никаких татуировок, даже супермагических, для счастья и удачи. Наверное, на сегодня все. С вами была Людмила Осипова. До новых встреч, пока-пока. Так, семечка, что мне тут?